Go. Yeah. Я собираюсь рассказать вам о некоторых вещах, которые помогают мне день за днем. Я не могу не поделиться этим, потому что делиться может и обязан каждый из нас. Эти вещи помогают мне расти каждый день на один или на сто процентов, неважно. Планирование помогает мне сэкономить много времени, которое я могу и трачу на полезные вещи. Например, развитие себя, помощь другим, познавание себя. Одна минута, выделенная на планирование каждый день, сэкономит вам один час, который вы можете потратить с пользой для себя. Помните одну вещь. План – ничто, планирование – все. Планируйте свой день с утра или вечером перед сном. Каждый день. Если вы меня не понимаете сейчас, запишите задачи на завтра и делайте их строго в том порядке, в котором вы их записали. На следующий день сделайте так же, только выполняйте задачи так, как удобно вам. И в конце второго дня сделайте вывод, план или планирование. Только тогда вы поймете, что план – это ничто, и планирование – это все. Медитация собирает и концентрирует энергию внутри меня. Когда я не медитировал, я вставал и ложился с плохой головой. Я не понимал, что происходит и почему это так именно со мной. Но когда я только начал медитировать, каждое утро и каждый раз перед сном, мои мысли стали здоровыми и сильными. Я начал концентрироваться только на том, что благоприятно и нужно мне. Мне стало легче избавляться от вредных привычек. Например, нервные срывы. Эмоциональная нестабильность, принятие неправильных решений, переедание. После медитации на внимание я читаю свою идеологию и философию жизни. У меня это сложилось стихотворение. У вас это может быть записано текстом или можете сохранить запись на диктофон. Неважно. Главное, что мне это напоминает то какими принципами я живу, как смотрю на этот мир. Прайминг. Можете это называть аффирмациями. Мне не важно, что у вас там написано. Главное, как вы это произносите и воспринимаете. Я, читая свои аффирмации, всегда визуализирую, что это уже случилось, и я счастлив и рад этому. При прайминге у меня всегда мурашки по телу бегут от гордости, что я сделал это вы даже можете заплакать хорошо день мы начали а что делать дальше работать от открытия до закрытия ваших глаз по другому занимайтесь любимым делом у каждого оно свое и их может быть несколько у меня например это блогерство психология бизнес занятия спортом Написание стихотворений и песен, постоянные вызовы себе, саморазвитие. Любимое дело это то, чем вы готовы заниматься 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Когда вы им увлечены, у вас и мысли не возникнет слинить, недоделать, оставить на потом, устать, загрустить. Подумать о лишнем. Лично у меня из любимого дела нет времени на все эти вещи. Наверняка вы не любите читать книги и с захлестом смотрите любимый сериал. А что, если я вам скажу, что если читать по 10 страниц в день, за год вы прочтете 18 книг в 200 страниц или 12 книг в 300 страниц? Я люблю почитать книги, но в приоритет я ставлю книги по потребности. Например, если у меня есть проблемы в отношениях с людьми, я не буду читать книги Роберта Киосаки. Я прочитаю книги Бабушкина, Ферраци, Резака. А если я не хочу читать книги, то нет, я не смотрю сериалы на Netflix. Я смотрю видео, передачи и сериалы, которые полезны для меня или помогут решить проблемы. То есть, если я не знаю, кто я такой, я не буду смотреть Игру престолов. Я посмотрю сериалы, шоу и передачи с Дэвидом Атенборо. Например, сериал ⁇ История жизни ⁇ или ⁇ Первая жизнь с Дэвидом Атенборо. Без вызовов самому себе я жизни не представляю. Жизнь делится на до вызова и после вызова, и если человек не сдался и прошел до конца, то он вошел в открытые двери. А если дать себе расслабление, то вы просто ослабите себя. Поэтому я выполняю вызов за вызовом, поддерживая себя в тонусе. Начинаю вызов, дохожу до конца и начинаю новый. Я пишу стихотворения каждый день, одно у день. Это помогает мне развить мозг, развивать такую вещь в нем, как сразу выдавать решения. Я могу выбрать любое другое дело. Писать песню в день, отжиматься несколько раз в день, решать несколько примеров в день, сочинять рассказы в день. Главное я делаю это каждый день, развивая дисциплину и мозг. Это я делаю каждое утро после пробуждения и перед сном, после медитации, лежа в кровати. Самовнушение. Это похоже на аффирмации, но это с первого взгляда. Когда вы самовнушаете себе что-то, вы эти слова пропускаете сразу по сознанию, минуя сознание, и говорите это монотонно 20 раз. Сейчас я внушаю себе такие слова, как «зрение становится лучше. Это проходит, это проходит, это проходит. Прошло меньше недели, и я заметил, что у меня зрение стало лучше, и день за днем все больше позитива, счастья и любви в моей жизни.